Пока студенты сдают сессию «Жизнь» в Казанском федеральном университете продолжает играть яркими красками. Это новый выпуск «Универ News С вами Кристина Зеединова. И мы начинаем. Ильшат Гафуров ответил на волнующие вопросы молодых ученых и вручил сертификаты победителям конкурса на соискание стимулирующей выплаты. Смотрите телевизор до потери пульта. Казанские школьники станут репортерами. 12 января в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с министром образования Российской Федерации Ольгой Васильевой. Основными вопросами встречи стало развитие медицинского кластера, в частности университетской клиники и опытная фармацевтическая производство. Кроме того, обсудили вопросы подготовки педагогических кадров и ремонт студенческих общежитий. А мы продолжаем. 11 января в КФУ состоялась традиционная встреча ректора с молодыми учеными. Ильшат Гафуров ответил на волнующие их вопросы и вручил сертификаты победителям конкурса на соискание стимулирующей выплаты. О том, как это было, смотри в следующем сюжете. 11 января ректор Кафульша ШадгаФуров провел традиционную встречу с представителями Ассоциации молодых ученых Казанского университета. В формате прямого диалога начинающие научные деятели смогли обсудить с главой университета самые актуальные вопросы. В новом году у нас достаточно большие ожидания, независимо от того, как складывается будет финансовое состояние в целом по экономике страны, поскольку мы сами... За последние несколько лет все-таки сумели создать неплохой фундамент, на мы можем развиваться. Стоит отметить, что ранее среди молодых ученых был проведен опрос, в котором они выразили свое мнение относительно университетского сообщества. Острой проблемой, по их мнению, считается вопрос меняемости поколений. Причем как в рамках академического сообщества университета в целом, так и его молодой части. Остро стоит необходимость привлечения новых кадров. Сегодня тут, э, собрались молодые ученые, которые... В прошлом году и вообще активно участвуют в научной деятельности, образовательной деятельности, в инновационной. Это те новые ребята, новые лица. Это вот те самые яркие из 1300 молодых специалистов, которые работают в университете. Решать эту проблему нужно, приглядываясь к талантливым ребятам еще со студенчества, привлекая молодых и талантливых к работе над крупными и перспективными проектами. Одним из главных плюсов для молодого и в целом университетского сообщества станет то, что с этого года КФУ начнет самостоятельно присваивать ученые степени. Коснувшись вопроса заработных плат, ректор подчеркнул, что плановое повышение базовой оплаты университет увидит уже в текущем январе. Вопросы связанные со ставками, их надо связать друг друга. Поскольку а когда есть проекты, старта не найдут. Потому что проект подразумевает генерацию ресурсов. Может быть, не сразу, не первый год, так же, как стартап. Если в стартапе видны какие-то проблески, да, понятно, можно и венчурный капитал, бизнес-англ, как угодно. Ну то есть находятся какие-то рисковые деньги. По традиции, одной из главной частью мероприятия стало вручение сертификатов победителям конкурса на соискание, стимулирующие выплаты молодым ученым. В этом году ее получили 14 человек, а также наградили почетными грамотами исследователей, добившихся наиболее заметных успехов в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Универньюс. Ознакомиться с профессией телевизионного журналиста может любой учащийся школы из Татарстана. Для этого существует школа Казанского федерального университета «Олимп». Что прошли нынешние ученики школы за свой курс, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Высшая школа журналистики Казанского федерального университета уже второй год ведет работу зимней школы «Олимп». Она направлена на ознакомление школьников с телевидением. 12 декабря будущие журналисты заканчивают курсы школы. Школьникам прочитали лекции преподаватели Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, чтобы ввести их в профессию журналиста. Также для них были проведены мастер-классы от работающих телевизионщиков. Самым интересным для ребят стали практические занятия. Я получил колоссальный опыт. Это просто... Ну, неописуемо то что, то, что я побывал в студии, э, впервые записал э, голос на радио, э, вел новости. Большинство из них планируют стать студентами Казанского федерального университета, а далее выбрать дорогу телевидения. Артем Тупичкин, Леонардо Валетьяров, Универньюз. Существует утверждение, что курица не достойна называться птицей. Летать она может лишь спинка своего хозяина. Но ученые убеждены, что курица – успешно эволюционировавшая птица на планете. Она продуктивна и неприхотлива к еде и условиям обитания. К тому же она приходится по вкусу человеку. Более того, полученные нашими учеными новые геномные данные говорят о схожести развития эмбриона курицы с человеческим. О подробностях данного проекта расскажет Аделя Шамилова.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 Такая возможность не предоставляется. А вот изучить ближайший организм, который подходит на эту роль, запросто. По мнению ученых, им является обыкновенная домашняя курица. В общем, наш проект посвящен курице и ее эмбриональному развитию. Это часть большого проекта «Фантом» в институте Рикен в Йокогаме, который занимается аннотацией геномов млекопитающих.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 Экологические проблемы – это очень серьезная тема, на которую обычно поздно обращают внимание. Одной из причин вреда окружающей среде – это накопление и сжигание мусора. Станет ли России приходить на менее вредное отходное производство? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в сюжете Олега Кашина.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 Не будет. Он будет снижать количество отходов, но поскольку в отходах есть органическая часть, ее можно, мое мнение, использовать более полезно, чем сжигать и чем размещать на полигонах. Экологи России всерьез занимаются этой темой. Ученые и студенты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета не исключение. федеральный университет проводит исследования. У нас есть учебные курсы, которые посвящены переработке отходов и магистратуры. У нас студенты активно участвуют в проектах, например, «Зеленые вузы России», в частности, по обходам Как изменится ситуация с бытовым мусором в России, можно будет увидеть совсем скоро. Олег Акашин, Универньюс. Это были все самые актуальные новости и интересные события. До встречи в следующих выпусках.